Снимай машину. Хорошая машина, машина. Это хорошая машина, а вот это плохая машина. Что-то как-то близкая. Это ну, это фу, говно-машина. А вот это... Да это сам Бог создал. Итак, пойдем на мусор. О, о, Коты! Коты! Изотову понравится, он обожает котов. Привлечь их. этому плохо, он вообще жрет. Не спокойно, ладно. А, Код Гитлера, Гитлер. И посмотри на его усечки. Это Код Гитлера, идем блин у меня штаны с задницы сползают Сейчас, а, на свалке они а живут на свалке ну может там сюда иду положить ладно